Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Сталкер Чистое Небо Итак, мы с вами продолжаем, короче, а -а -а -а блуждание по свалке Вот, в прошлой серии, короче, мы с вами нашли тайны, где... Фу, бляха, там просто... А -а -а Ай, слов нет, столько, столько, столько, столько, мучились, короче, и за каким-то пистолетом, вот Так, окей а, в комментах вы сказали, что а, вот это место... А что здесь пусто? А почему здесь нет никого? Так, вот это место... А, куда мы хотели сходить? Если мы его зачистим, то нам дадут а, броню. Броня нам очень нужна, вот. Но для этого нужно, короче, отправиться в лагерь, в лагерь, в лагерь. В лагерь э -э, Сталкеров Вот-вот-вот-вот сюда Вступить в ряды, короче, сталкеров Вот, и тогда будет нам задание э -э, О, появились, смотри Будет задание, короче, очистить это место И мы получим за него награду Вот Так что мы сейчас э -э, Посмотрим аномалию Артефакт попробую найти, да, который там есть э -э, где ну, Куда мы хотели в прошлый раз Вот И отправимся вот сюда Вступать в ряды, короче, сталкеров И дальше уже посмотрим Дальше уже посмотрим Окей, где мой, мой, мой детектор Детектор Если надо, аккуратно Так, погоди, у меня Ага, у меня стоит от телепатии Так, где-то вот, А, там, сам смотри, там не один Там два Тихо, тихо, аккуратно, аккуратно, аккуратно Где-то, где-то, где-то вот здесь О-о-о, вот они, вот они два Вот они два хорошие мои шарики О да, вот да, хорошие Интересно Бляха, я не... Ой, ёпте мать, я не углядел, короче Это за шкалой жизни Мой косяк, мой косяк, короче Не углядел, не углядел Ладно, давай сейчас попробуем Сейчас еще раз Сейчас попробуем, сейчас еще раз. Так, детектор. Хорошо. Я бы выбрал еще пистолет на всякий случай. Так, окей. А -а -а -а -а -а -а. Так, так, так, так, так, так, так. -так. Где-то у пня где-то у пня где-то у пня А, погоди, погоди, погоди. Опа, они вот здесь прям рядышком, рядышком. О, хорошо, хорошо, прям. О, зашло. Вот прям, вот, вот, вот. хорошо, далеко лезть не надо. Прямо, вот просто шикарно Надо спрятаться, короче Это там недалеко бандюки Бандюки, которые нас просили, короче, о помощи Но, но, но, но но. но... На них нападал мутанты. и, судя по всему Их, короче, зафигарили, вот Так, это кто? Свобода а -а -а -а, Мутанты зафигарили заняли то место Здесь еще, смотри, здесь, где мы стреляли, бандиты тоже Заняли место, вот Мутант Мутант Окей так, давай почитаем, что мы взяли, что что это две штуки артефакт. Уникальный артефакт электростатической природы демонстрирует способность к резонансу под воздействием пси волн. Со временем сталкеры научились подстраивать артефакт таким образом, чтобы тот резонировал в противофазе, тем самым полностью ли в значительной степени нейтрализует излучение радиоактивен. Так, погоди, плюс два у меня тут. Минус 2 Окей, вот этот э, плюс 3 телепатия Значит, этот мы продадим Один мы пока сюда возьмем а В дальнейшем я, наверное, его продам Потому что, ну, не знаю, нужен, ну, не нужен вообще Так, окей, ладно Разберемся Окей Погнали, короче Так, а куда? Я, я, наверное, перемещусь а Быстрым перемещением пере этим переходом потому что ждать и дол долго идти и с этими с э бандитами я постараюсь короче не связываться потому что ну не знаю это слишком слишком уж сложно слишком уж долго так бляха вот они тихо тихо тихо тихо тихо вот они вот они вот они. надо в обход надо в обход Тихо, погоди, не хренач, ни хренач. Тихо, я пробегу просто, потом хренач. Я... А, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так-так-так-так, тихо, погоди, погоди. Надо выпить адреналинчика. Бегом, бегом отседова нахер. Шансончик там зарубаешь, зарубаешь. Я прям представляю вот это место, короче, как, как, мы, как мы будем, короче, его раздалбливать э, под шансу <свят> так погоди все правильно все четко хорошо правильно иду ага вот это место мы еще с вами э, надо будет исследовать вот это место там по-любому должны быть какие-то артефакты но пока я наверное не пойду туда так и все у меня кончился кстати этот адреналин пойдем пешочком Показать, кто-то бежит. Нет, это мутант. Она, тихо. Тихо, где-то рядом. Где-то рядом мутант, ружье. Надо перезарядить сразу. Там еще тайник, вот. Но я тоже думаю, пока не будем его смотреть. Так, погоди. Ага. А -а -а, Смотреть его не будем потом. Хотя, бляха. Хотя, бляха, можно исходить. Тихо, а здесь у нас аномалии. Аномалии, может артефакты есть какие? Ну ладно. Бляха, бляха, бляха, бляха, где? Тихо, тихо, тихо, тихо. Нахер. Нахер. Лишний раз, короче, в стычку не входим, потому что... Ну, здесь... Бляха! Нет! Нет! Нет! Ну нет! Ну нет! Ну нет! Убеги! Убеги! Давай! Бляха! Лишний раз, короче, встревать в драке э, не будем, потому что здесь уж очень, уж очень они какие-то просто... Пока у нас брони нет, нам нужно... Так, а где я? Леха! Нифига себе! Я, оказывается, еще не сохранился. Так, надо ружье, ружье, ружье, ружье. На всякий случай перезарядка. Сохранится. тайник Сейчас по -бырому, по -бырому я его короче обследую аккуратно аккуратно так это, это не тот пень я хочу так потемнело а радиация и ебте Думал, что так вообще потемнело то так где тут высокий уровень радиации погоди где пенек то а я еще не дошел Так. хорошо валим в аномалию опять бы не попасть все шикарно все шикарно Здорово, пацаны вот здесь я более менее в безопасности пока что здорово так вот эту штуку я сейчас разнесу Патроны, бинты. А эти патроны я оставляю. Мне не нужны. Здесь еще какой-то этот. А -а -а -а -а. Так, погоди. Есть. Ну, рассказывай давай. А, бляха, патроны. Так, что там? Теб тебе помочь чем А, нет? Tactile. Именно пистолет. А! Слушаю да. тебя! Я помню. Я помню. Но пока не буду я это выполнять. Мы, мы идем, короче, вступать ну, в ваши идеи. Здорово. Так, где тут у нас проводник? Слушаю тебя. Здорово. Так, куда можешь отвести? Куда можешь отвести? А -а -а так. База нейтралов. Скорее всего, вот это, да, или, -или АТП. База нейтралов или АТП? Яха. Косарь, ⁇ пти, мать, косарь. продам короче сейчас у меня хотя бы что-то какие-то деньги были так вот так косарь бляха ну ладно что, чуть-чуть делать чё, у, у, ну что блеху нихрена себе центр деревни 2000 Прохолка. давайте на базу так да давайте на базу нейтралов короче посмотрим Далее он нас отведет. В любом случае, короче, там, если что, пробежимся пешочком. Там в любом случае пробежимся пешочком. Подождем еще, сыграем. Что это сейчас было? Что это сейчас было? А, погоди, смотри, распило даже. Еще немного под Что Может у вас есть? При... Блёха! Всем спасибо все свободны. Вот оф! А, спрятаться от выброса. Внимание, все в укрытии, приближается выброс, повторяю, приближается выброс, ориентируешь на время. Это ⁇ пти мать! Юп, мать. Так, так, так, так, так, ну-ка. А если я в доме буду, нет? Ничего? Погоди, стой! ай яй яй яй яй ай яй яй яй яй Нормально, если я в доме? яй о о яй так а народ а вы чё, бляха? Все, выброс прошел. Народ вы чё, как? Живы нет? Слушай тебя. А этим похер, смотри, <смех> бляха, еще выброс не прошел. ладно вот, судя по всему этого надо брать надо же как отлично все разрешилось теперь военная дальше блокпоста долго высовываться не будет так вижу тут хорошо обосновать основательно говоришь нет я бы сказал эпически Правда, не эпически просто сколько военные над нами измывались не пересказать то рейдами донимать то вертушками утюжат Всю торговлю под себя подмяли. Если поймают с хабаром, сразу в каталажку. А если их заказ выполнять, так ведь все равно не заплатят, сколько обещали. А есть, есть правда на свете, истинно сказано. Как Халецкий нас бандитом сдал, тут терпение у ребята лопнуло. Мы его взяли, а остальные вояки тут же в штаны наложили, не суются. То ли нас боятся, то ли своего командира. А, нашли мы теперь себе место под солнышком, и никто нас отсюда не сковырнет. Ты пойми суть момента. У вольных сталкеров теперь своя база есть. Да и картон, наконец-то, в надежных руках. Заживем теперь. Искренне рад за вас. Я, признаться, сам военных недолюбливаю. Какие планы будут, будут реализованы Эх, теперь? друг мой, делай планов прямо как в первый день творения. <творение>, Творение. Базу до конца обустроить, это в первую очередь. Во-вторых, начнем людей к себе звать. Хотя, че их звать? Как услышат, сами потекут, вот увидишь. Люди ведь знают, что мы за правое дело. А потом, как силами соберемся, станем бандитов гнать поганой метлой. Да сколько же их терпеть-то можно, ты мне скажешь. Нет им здесь места. Ну а там двинемся вглубь зоны. Может, даже до самого центра дойдем. Сам знаешь, всякому сталкеру о таком мечтается. Я тебе точно говорю, впереди большие дела. Расскажи, что у вас на базе интересно? Как видишь, забот у нас пока еще много. Но, как говорится, возрадуйся малому, тогда и великое придет. Лиха беда начала. У нас уже есть свой механик, свой торговец, ребята с золота. Можешь обращаться к ним в любой момент. Вот придут еще люди. Ох, и развернемся тогда. Будь спок, я за собой повести смогу. Есть кое-какой опыт. Так что все это только начало. Так, давно ты сталкерством занимаешься? Ох, давно, еще в 2000 м с ребятами ходили. Металлолом собирали на переплавку. Потом зона образовалась. Сперва было страшновато, но все равно решили сходить проверить, что тут еще есть ценного. Сперва по привычке металлолом тягали, а потом нашли первый артефакт. А тут бац! Выясняется, что артефакты эти дороже золота бывают. Их и сейчас не так много, а тогда вообще о них почти никто не знал. Загнали его за такие деньги. У, -у, У, вспомнить любо дорого. Сейчас уже не так. Так что ты делаешь на кордоне? Что за вопрос? Кордон это же парадный вход в зону. Мы сталкеры часто сюда ходим. Тут отдохнуть можно и патронов то купить. Опять же, Сидро из артефакта неплохие деньги дает. Если тебе напарник нужен, то на кордоне кучу новичков встретить можно. Один за матерым сталкерюгой готовы в огонь и в воду. Мы для них все равно, что живые легенды. Окей. Так, а могу я вступить в ваш план? Думаю, я достаточно помог, чтобы считаться своим. Конечно, ты мне сразу понравился, но сам понимаешь, доверяй, а проверяй. Но после того, что ты сделал, я без вопросов готов принять тебя в наш клан. Что скажешь? Конечно. Что может быть лучше сталкерской вольной жизни? Холодное пиво и горячий песок на берегу океана? А, не обращаю внимания. Надеюсь, про кодекс сталкеров тебе рассказывать не нужно. Только еще и кодекс какой-то. Окей. Лучше расскажи, чтобы потом вопросов не было. На самом деле все просто. Быть сталкером значит быть человеком. Помочь товарищу в тяжелую минуту, не кресятничать, не совершать подлости, поделиться аптечкой или кусков хлеба, прикрыть спину в бою, разделить на костра. А главный враг ли она сейчас бандитская отродье. Которая только и делает, что паразитирует на нашем брате сталкере. Наша соль и навсегда очистить зону от этих выродков. Да, понял. Ну, в принципе, он ничего такого нового не сказал. Понятно. Так, ааа. Тогда я не буду больше тебя грузить, поздравляю тебя и себя с появлением нового товарища в нашем дружном сообществе Никогда не аномалии тебе, сталкер Чтобы ты мог слышать сообщения других сталкеров плана И следить за расстановкой сил в нашей войне против бандитов И я активирую тебя в КПК отдых радиопереговоров и тактического меню Еще раз поздравляю Так, он мне, кстати, дал еще детектор медведь Противодавационные препараты, хорошо ладно, пойду я по своим сталкерским делам Ладно, окей Так, а, до да, встречи Давай-ка посмотрим, что а, Детектор, медведь А, ну это старого образца У нас нового образца получается Поэтому у нас покруче его. вот этот можно продать будет Ну, а эти для радиации От радиации хорошо Окей, друзья, поздравляю, поздравляю Теперь мы с вами официально Официально сталкер Окей для начала, значит, так, выброс у нас, кстати, прошел. Для начала, значит, я хочу отправиться вот сюда. Вот сюда, так, а, погоди, вот сюда, этого. Что можно предложить? Им... Приятно иметь дело продать, продать, вот это. Ну и, в принципе, все, да? За пятихаточку, ну нормально. Нормально, за пятихаточку. Так, погоди, опа, патроны, смотреть. От, от новыми, нового... о, плеха. Пять косарей Пять косарей, смотри какая винтовка, бляха Я бы ее взял Я бы ее взял 86-й Ил Я бы взял Но ну, не знаю, бляха Пять косарей стоит Стоит или не стоит Она того Не хз пока не буду там посмотрим напишите в комментариях стоит она того или нет брать или не брать так я хотел короче отправиться вот сюда опа я что, казнили уже что ли там в биске как будто насрано так окей я хотел так аптечки у меня аптечек нет вот это 5 5 бинтов. Это 5. Так, у меня в карманах 10 бантонов, прикинь. Так, вот это вот я возьму. Колбасы нет, да? Колбасы нет, вот это я заберу. Так, граната 5. В принципе. В принципе, все. Патроны. Ну, нормально. В принципе, окей, хорошо. Так, и что теперь? Теперь нам, в принципе, нужно отправляться, короче, с вами э, на свалку. Леха, нихрена не там букпост приемник. А был приемник это вот это, да? А. Так. Нужно отправляться на депо. Ну и отправлюсь на депу, я короче снова по. Рассказывай давай. А, а награды там никакой нету у него для меня. Есть что-то на продажу? Если не нашел чего искал. Нет ничего. Так, окей. А на депу я хочу отправиться с, э, снова ну, с этим. Привет, брат. К может вести. Отвести так, горевшие это болото, болото, болото. Свалка. Свалка, блоквост-приемник. Барахолка, ну пока мы там не были. Так, ну блоквост-приемник, да, наверное. 500 рублей всего. Скидосы, для своих скидоса что ли? Окей, хорошо. Да пошли. Пятихатку не жалко, в принципе. Косарь это вот подумать. А вот пятихатку не жалко. Если бы он два косаря замутил, то... Не знаю. Слишком был, было бы дорого. Захватить стоянка за конслагеном. Окей. Okay. Окей. Okay. Опять ночь. Так. А. -а, -а. Мы вот эту штуку захватывали, но ну и пока мы бегали за тайником, ее снова захватили. Окей, так, я хочу сейчас посмотреть вот ну, здесь, есть появилось давай. что нет, ничего не появилось. Окей, погнали. Давай, стоянку с лагерем. Надо как-то подобраться так, чтобы они меня не видели. Чтоб они меня не видели. то место еще обследовать надо леха и я их не вижу фонарем бы посветили хотя бы не знаю О -хо -хо. вижу так надо где-то где-то заныкаться короче он камни за камнями хоп и погнали Еха их там немало. Тихо, тихо, тихо, прячься, прячься. Sammy. Я думаю, тот, короче, вот этот ИО-86, он почетче будет. Э -э ну, не то чтобы почетче, у него разброс, наверное, не такой сильный. Блять, гранаты. Ну, пти, мать, опять эти гранаты, ну. Фу, ну как меня бесит-то? Вы задрали. Вы просто, мать его, задрали. Почему вот нельзя просто поперестреляться? Поперестреляться тут всем. Почему обязательно надо гранатами кидаться? А где мои-то гранаты, бляха? Ч? Падла, падла, падла, падла. Вот тебе и все бинты. Штуки три, наверное, израсходовал сейчас. Собака! Все, у меня гранты кончились. у меня у меня эти кончились бинты готов отлично собака консервами лечимся появился огонь огонь да бляха огонечек такой появился, появился. Почему ночь-то опять, я не понимаю. Так долго шли, что ли? Так, отлично. Один остался, да? Ну где ты там? В смысле, подождем еще. А, это свой! А как ты там очутился? Как надо расчехлить. Патронов там мало уже. Патронов мало осталось, поэтому надо расчехлять. И мне нужны бинты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть не сдох. Чуть не сдох. А смотри, они вот это! Э, загнали, короче, всех наших. Сюда, в трубу и, и перебили, короче, получается. Блеха, сильно у меня сильное кровотечение. Мне надо, короче, бин. Хотя бы хотя бы один, чтобы. О, есть, бинг. Хорошо. Да возьми ты. Так, использовать. Хорошо. Хотя бы немножко я снизил свое кровотечение. Батона пожрем консервы. Лично еще один бин. Можно в принципе его использовать отлично. <с romanlor> Нормально так. Есть вышло. Мы закрепились на свалке. Кто не понял, повторяю. Путь на свал. Да по очереди, по очереди, бляха. Ну, ну что, подождем еще для гарантии. Так давай просто ждем. все не закончится, точно говорю. Еще припрутся. Давай, давай, ждем. Я пока здесь пусть по, по, расч... по Ждем, ждем. Ну что, подождем еще для гарантии. А, вон идут, смотри, стоят под закрытой Ждем тогда, парни. Тихо. Вот с этой стороны должны где-то. Вон там где-то, вот так, вот, вот отсюда. Так, я что-то видел. Вон бегут. Возможно, парни, парни! Идут, идут, парни идут. Ну, что? Готовься. Подождем еще для гарантии. Готовься. Бей! Получи! Пол... Я его подранил. Подранил. Задел гада. Большое тебе человеческое спасибо. Будешь где неподалеку, милости просим на нашу базу Мужики, не расслабляемся Так, Можно передохнуть маленько. Можно передохнуть, но мне... мне очень срочно нужен бинт Да собака, стой на месте Эй, да ты пушкой-то не маши, для разговора она не нужная Так, все? Отлично, захватили а что ты желтый-то? Я же сталкер. Я не люблю я говорить под прицелом, мужик. Я же сталкер, а что? ты желтый? А, именно пистолет надо принести. Окей. Тут где-то этот. Тайник. Дай бог там будет. А, это. Бинт. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да! Отлично! что-то. Леха, аптечка. Последняя аптечка осталась. Епте, мать, а. Так, окей, давайте, пока времячка у меня осталось И давайте мы с вами посмотрим. Вот здесь. Здесь по-любому артефакты. Так. Блеха, смотри, стоянка за концлагерем опять идет. Они так и будут нападать. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да собака оп хорошо а я я я я я я у меня последняя птичка осталась ой не осталось я а вообще так это что ожог несмотря на название вполне агр отражающий природы огненный шар легко может держать в руках не опасаясь ожогов он ценится за способность поддерживать в небольшом радиусе вокруг себя постоянную температуру около 24 градусов цельсия не в зависимости от окружающих условий радиоактивных погоди все а нет смотри что-то есть еще Хорошо, аптечка. Хотя бы. Хотя бы одна, хорошо. Где-то здесь. Вот искажение, он прям отлично. Бляха! Жесть, конечно. блеха где я сохранился-то? А, я, наверное, взял аптечку и сохранился. Именно так и было. Так, окей. А что ты убрал-то? Отлично. Отлично радиации просто наглотался так окей а что я взял что я взял это у нас что? А мамины бусы многое в этом артефакте остается полная загадка для ученых впрочем точно установлено что из излучение возникающее при пульсации утолщений мамины бус ускоряет протекание метаболических процессов в организме один из самых заметных эффектов это ускорение заживления ран радиоактивен. кровотечение бляха отлично отлично давай вот вместо этого Отлично Вот самое -то, вот это Вот это полезный артефакт Вот это полезный артефакт Что, есть еще что? Бляха а В смысле он по мне попал А почему у меня в течении Как было так и есть Собаки Ну и где эти падлы? <смех> <смех> чпунь просто, чпунь. Так. Судя по всему, они идут э, туда этот к, на стоянку концлагеря, да? Поэтому по ен тому, по тому. Ой, блеха, ой, блеха. Ай. Окей, друзья. Мы, в принципе, с вами а, вып выполнили то, что нам нужно было сегодня. Вот. Поэтому у меня, кстати, видос уже подошел к концу. Вот. И, и, и, и, и. В следующей серии мы отправимся с вами на депо. На депо, да. Ну, в начале серии, наверное, надо будет э, отбить вот этот... Э,